Друзья, сегодня у меня будет очень необычная распаковка Телефона очень знаменитого Так как я уверен, что у каждого в доме были часы в виде этого телефона Так что сегодня будет необычно Я, наверное, единственный человек, которого остался этот телефон живым <толкнул> Нет, Леха, ты не прав Так, давайте откроем этот телефон Я вам докажу, что он живой Камера у него, как ни странно, 0,3 мегапикселя. 0,3. С чего ты взял, что 390 дырачок? А, кстати, это как раз та легендарная Nokia 6600. 2003 года выпуска. Произведена. Сейчас я посмотрю, кто там у нас сборщик. Батарейка, кстати, не родная. Ну, на 1200 мегаампер ему хватает. Так. Вот, собственно говоря, что у него находится. Так, Nokia Corporation. Так, в in Finland. То есть это еще Финля... Финны, короче, делали. То есть это еще не китайцы, то есть это сборка, короче, нормальная, наверное. Блин, еще и крышка поломалась. Короче, не суть. Ладно, так будет. Так, включаем его. Вот кнопочка. Опа, и он включился. Телефончик очень хороший для 2003 года. Он, конечно, не мой. Мне его купил отец когда-то. Тогда он стоил примерно, ну, гривен 300-400. Но тогда был очень модный телефон. Как сейчас iPhone, только это Nokia. Так. Загружайся. Сейчас я пройдусь по функциям его. Так, время, ну, не важно. Так, ну, пусть будет... 18 год. Так, поехали. Так, о, полная батарейка наконец-то. Только когда я хотел снимать про него видео, была маленькая батареечка. Итак, пройдемся по функциям, по кнопочкам. Вот эта кнопочка C это удалит, то есть удалять. Упа, тухнет. Так, это вот. Здесь, кстати, очень странно то, что вот в новеньких Nokia После уже 2003 года вот нажимаешь вот так вот. И меню высвечивается. Тут все наоборот, здесь горячие клавиши. Тут кнопка меню вот замудренная, вот она. Это вот тут письма писать. Так, надо ну обычные кнопочки. Так, вот. Заходим в меню. Телефончик старый. Так, ну тут как обычно все. Сообщения, контакты, календарь, галерея, камера. <coughs> так, Real One. Это, короче... <coughs> Проигрывали этого телефона. И, кстати, в отличие от других телефонов, у операционная система у него стоит не Ява, как у всех стоит. Да. А, не Ява, бля А Симбиан седьмого поколения. Короче, это другая операционная система. Так, вот тут, тут пару игрушек есть интересных, которых я поиграю, конечно. Пройдусь по функциям телефона. В принципе, этим телефоном можно и по сей день пользоваться, мне кажется. Потому что он... Реально, он даже превосходят некоторые телефоны с сегодняшнего времени. То есть кнопочные. Сенсорные... О. По камере, конечно, хотелось бы больше сказать. Так, вот. <mimus> вот она видеокамера. Конечно, плохо видно, но камера. Принц. Принц. Принц. Хорошая для такого телефона, но теперь обычная камера. Так, 160 фотографий. Ну вот, если посмотреть, то в принципе, я думаю, наверное, хорошая камера. А можно не судить вам, короче. Uh, <coughs> так, это мы... Кстати, это единственный телефон, в котором есть и Bluetooth, и e-порт. Тот самый e-порт, по которому я перекидывал куча-куча файлов. Памяти, конечно, своей, у него, к сожалению, мало. 64 мегабайта, ну... Но... В принципе, я ему купил там карту памяти на 16 мегабайт. То есть подойдет к нему любая карта памяти, которая подходит к фотоаппарату. То есть не та, которая микросиди, а чуть, чуть побольше такая там, большенькая. Так. Ну что ж, игры, игры. Заходим. О! Всеми любимая змейка. Сейчас я ее поиграю.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 вы поняли я думаю змейка так вот это любимая моя игра асфальт 2 2000 сейчас посмотрим он там года 5 года Yes. вот как я уже говорил в нем есть и bluetooth и порт то есть телефончик вообще зашибись а еще режим модема то есть то что, то, что сейчас есть в современных телефонах было еще и далеком 2003 году так а вот это я не знаю диспосоединение какое-то так вот nokia 2003 год бла-бла-бла корпер. а нет все таки Ява. Но все равно вот, Симбиан. Операционная системка. Так, память. Если я не ошибаюсь. Ну, ну вот, да. Я купил ему расширение на 15 мегабайт. Это у меня, ребята, все. Если понравилось видео, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал. И пишите в комментариях, если вы хотите, чтобы я... Поиграл в этот телефончик. Там разные игры еще показал, не все. Так что, пишите. Всем пока.